Буквально недавно в приватной беседе с компанией Gem Decor мы выяснили, что вокруг них ходит огромный стереотип, что они занимаются только лепными декорами. На самом деле это в корне неверно. Так было раньше, но за последние несколько лет ситуация кардинально поменялась. И сейчас помимо декоров есть еще очень много всего. И одна из декоров – это каменный шпон. Сегодня разберемся, как он делается и зачем вообще он нужен в интерьере. Сначала разберемся вообще, что такое каменный шпон. На самом деле, как мне кажется, это материал будущего. Как он делается? Это тот же камень, только очень тонкий. Берем каменный слеп, заливаем его эпоксидной смолой, отдираем хорошенько, и все, что отодралось, то наше. И у нас получается материал очень тонкий, но с настоящей фактурой камня. Пород камня очень много, от э, сланца до самых дорогих пород мрамора. Да по размерам тоже есть достаточно хороший разброс. Вот, например, вот эти маленькие образцы – это метр 1,22х60, а вот эти вот громады красивые – двадцать. А теперь самое интересное, где это добро использовать. На самом деле для каменного шпона подходит абсолютно любая вертикальная или горизонтальная поверхность. Вот вообще нет ограничений. Хотите мебельные фасады? Пожалуйста. Хотите на стену сделать в виде пано? Тоже пожалуйста. Хотите на ступеньки? По каменному шпону даже можно ходить, ничего не будет. Он не боится перепадов температур, но по факту это же натуральный камень. Вы можете использовать его на фасаде дома, например, как-то закомбинировать и вписать всю эту историю в ландшафт. Но все чаще в интерьере каменный шпон встречается на мебельных фасадах. Кстати, джем-декор смекнули и создали свое собственное производство мебельных фасадов с каменным шпоном. Но кто, как не они, могут сделать качественный продукт. По факту, если вы придете в салон, дадите конкретное тазе, конкретные размеры, у вас получится вот такая красота из любой породы камня, точнее каменного шпона. Можно сделать с кромкой, как вот здесь. Кромки тоже могут быть разные, вот вы видите здесь на образцах, на самом деле на вкус и цвет товарищей нет. А может быть без кромки, возможно, вам просто захочется это покрыть, лаком и останется вот такая натуральная фактура. Как я уже сказала, все это добро делается на основе эпоксидной смолы и выглядит вот таким образом, но есть и эксклюзивчик. Смотрите, что происходит, это вообще магия абсолютная. Вот здесь уже не эпоксидная смола, а текстиль, поэтому э, вот эта вся поверхность, она становится более пластичной. Это все очень хорошо подходит для радиальных поверхностей, то есть барные стойки, ресепшены, возможно, лестничные переходы, которые, знаете, как в бразильских сериалах, прям лестница идет большая вдоль на второй этаж. Все это очень хорошо, но... Это все можно применять и в стиле фэшн индустрии. Делать сумки, делать кофты, украшать ботинки, например. Ну, В общем, на что хватит фантазии, только сильно не заигрывайтесь. А если вы хотите поизощряться в интерьере, то вот, пожалуйста, это лучший вариант. Это светильник, который смастерили сами джем-декор. Смотрите, какая происходит история. Оп! И шпон прозрачный. Он очень хорошо подходит не только для барных стоек, например, которые можно подсветить, но и для маленьких, оказиональных предметов мебели и интерьера. Например, светильников. Возьмем, например, эту фактуру. В чем ее суть? У нее прозрачная эпоксидная смола сзади. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот таким образом. То есть именно поэтому и сама каменная фактура просвечивается. Если, например, вам, у вас, точнее, нет такой необходимости, то вы можете выбрать эту же фактуру но уже вот с такой черной основой, и она светиться не будет. А теперь чисто утилитарная рекомендация. Если вы все-таки выбрали каменный шпон для фасадов, то депор и я тоже рекомендуем пропитать его лаком, точнее покрыть. Для чего это нужно? Это же все-таки камень, и если вдруг вы капнули жиром, водой или химическим средством, лучше избежать пятен, а лак позволяет все это быстро и легко смыть. Если же вы все-таки используете каменный шпон не на мебельных фасадах, а, например, на ступенях, на лестнице, на самом фасаде дома, примеры то достаточно обычной традиционные пропитки для камня. В общем, долго. Утомлять вас не буду, вы сами видите, какая вся эта красота, и большая, и маленькая. Все это можно резать, кроить, как вам угодно. Приходите в джем-депор, они вам помогут разобраться, покажут всю экспозицию, потому что листать не перелистать здесь.